можно осторожно? Mm. Как, ну, Халис! Халис! Вот, ты уже молодец, да, по рукам, по локтям, да, здесь. Тяжело тебе, да, через его левую руку прорваться. И не надо, не прорывайся через его левую руку, тем более вот таким вот. Ну, Халиф, ты вот так стал. Ну, поставь немножко переднее плечо вперед, развернись боком. Ты стоишь на ногах, боевой стойки, а корпус поставил вот так, все. Ты сам себя вот под молотки, а левую руку держи. Само себе положение некорректное. Во! Стоп, сейчас доходчиво, удобнее стало? Стоп. И вторая ситуация. Оу! Не держи так руку, она должна работать, а так тебе приходится ты выкидывай, чуть согни локоть, нельзя прямую руку держать. Вот, молодцы. Ну, Саня, передней ручкой работаем. Да-да, Катя, то же самое, молодец. Сигнал ногам. Не старайтесь рукой достать, валитесь. Поднять руки, поднять, поднимите. На ногах, пожалуйста. Время! Ребят, вот еще раз, ребят, еще раз маленькая ремарка. У тебя получилось несколько раз. Несколько раз получилось именно что? Ногами сделать движение, да? да? Да. Да. И вот здесь, понимаешь, чем дело? Стоя на месте, на полной стопе, все касается. Стоя на месте, на полной стопе, вы никогда не успеете за противником, партнером, мимо идущим человеком, которого уже движение есть, Знаешь? ты уже стоишь. А тем более, если ты выпрямил руку, ты вообще стационар как сем семафорный дорожный. Вот вы сейчас уже молодцы были, хорошо. По рукам передняя рука, по локтям по рукам, но если ты постоянно в одном и темпе, в том же темпоритме, по рукам по локтям, то что? то он привык ему спокойно ему тоже комфортно все тогда что тогда? ускорение тан тан та резко рез здесь далеко та-та-тан все понятно поменялись пожали руки у вас вольный бой начинается но передние руки много так